И тот самый чудик, который в 2022 году до сих пор делает худ в интерфейс эдиторе Соболезно. Давай я тебе покажу, как сделать свой ход на примере одного относительно нового плагина под названием HUD-конструктор. Enjoy the video. Но сначала я хочу напомнить, что я играю на сам ПРП, о ну и в принципе на всех серверах действует мой промокод хэштег Дэнни, вводи его и получай 300 или 450 тысяч при акции X2. Всем кухай, привет с вами Дэнни, Дэнни Мод. Сегодня я вам покажу, как сделать свой уникальный худ в игре 2004 года GTA Samp. В описании я оставлю вам архив со всеми нужными файлами для создания вашего худа. Сам худ конструктор без лишнего говна, это значит, что там не будет ничего лишнего, вы сможете закинуть его в свою сборку и уже сделать свой худ. Также там будет исходник всех худов, которые я использовал во всех последних сборках, но об этом позже. Альтернатива худ конструктору, там лежат касты Радар и реклолер от Кости Горскина с ним вы сможете пофиксить радар и перекрасить худ, как вам надо. Оно все немного проще, но функционала меньше, чем у худ-конструктора. Вы там сами выбираете, что вам ставить. Идем next. Далее у нас идут обводки для иконок, так называемые патроны. Там лежат много разных видов обводок для иконок, извиняюсь за тавтологию, которые мы можем использовать для создания фестов и не только. Дальше у нас есть обводки радара, просто чтобы было что выбрать на свой вкус. Также в данном паре лежит много прицелов. Ну и лежат разновидности радар-центров на любой вкус. Еще закинул стандарт Шрифт и ход TXD, но в самом ход TXD я расположил все нужные нам элементы худа вверху, чтобы было легче работать с худом. Еще решил закинуть плагин, который отображает звезды, даже если у вас нет розыска. Какой сидит, в, в общем? Ну а далее нам нужно сделать сам фист, который мы можем или сделать сами, или скачать. Скачать вы можете или у меня в группе, ну или просто поискать в интернете, ну или также поискать в поиске ВКонтакте по тегу фист. Но я не ищу легких путей и нашел картинку, из которой буду себе делать сегодня фист. На таком прекрасном сайте, как print.rest, или как-то так он читается. В общем, там можно выцепить нормальные картиночки нам на фисты. В общем, такой фист у меня получился, его мы закидываем в хут.тксд, то Здесь выбираем фист, жмем Ctrl-R и выбираем наш фист, который мы сделали или же скачали. Далее сохраняем, выходим. Ну и заходим в саму сборку. Перед этим закинув э, сам ход конструктор в сборку. Boop. Вот, мы зашли в игру. Теперь у нас будет гайд немножечко в лайф формате. Мне так будет проще, чем все озвучивать и записывать. Зашли в игру. У нас такой вот страшненький ход, маленький радар. Ну и чтобы редактировать сам ход, мы пишем ход как чит-код. На клавиатуре ход, выбираем «Hood», «Основа» и уже что-то у нас поменялось, как минимум «Радар», теперь нам надо зайти в «Addit» «Default Hood», что в первую очередь меняю, это наверное деньги, деньги это маны давайте я вам покажу вообще сам функционал, здесь можно их как бы вскрыть, поменять позицию, поставили, поставили галочку и как бы двигаем, вот если что-то вам надо откатить, тут есть «Default Position», также можно менять размер, в принципе это понятно. Также дефолт цвет, все легко и просто. Это негативный цвет, то есть когда у вас деньги идут в минус. И кастом шаду, это обводка, ее лучше не трогать, она всегда какая-то, ну говененькая. Хотя сейчас вроде ничего такая. Ну, в общем, цвет обводки его тоже можете менять. Также можно поменять шрифт, денег. То есть также, допустим, вот такой вот выбрали, можно поменять размер. И уже будет плюс-минус что-то нормальное. Но я хочу пока что со стандартным. Так тут позиция. Ой, это обводка, то есть можно убрать обводку. Тонкая обводка, как в сам мобайле, и дефолтная. И позиция. В общем вот. Давайте покрасим деньги в цвет фиста. Как лично я это делаю. Если у фиста несколько цветов. Я захожу в фотошоп. Кидаю фист фотошоп. Сюда вот навожусь. пипяточку И тыкаю по цвету. И копирую отсюда. HTTP или что это цвет короче. HTTP код цвет, цвета, цвета. Надеюсь это оно. Как это называется. Теперь заходим. Цвет денег. Выделяем до решеточки и вставляем. Она у нас все черное, мы не боимся и просто выкручиваем вот это значение на максимум. Ага, вот мы поменяли цвет денег, классно. Также weapon, это сама иконка, здесь мы можем также менять позицию, но мне это не надо, ну и размер, мне это тоже не надо. Color, я не знаю зачем оно, но вы можете тут побаловаться и даже прозрачность убавить, само офис там. Amo. Это положение патронов. Я во всех сборках своих последних использовал такое. Вы можете поставить его дефолтным, подвинуть. То есть также поменять размер. Но я его делаю таким. Также можно здесь поменять шрифт. Ну, я вот использую вот такое. Также и положение можно здесь поменять. Кастом shadow можно поменять. Но его лучше точно не трогать, потому что оно некрасивое. Пускай будет черное. И цвет самих патронов. То есть можно поменять. Все понятно. В принципе на всех... В других элементах, куда все аналогично. Я думаю, вы легко разберетесь. Я бы еще звезды, конечно, поменял, наверное. Наверное, тоже в какой-нибудь красненький свет. Пускай вот такой будет. Но ну, и подвину их немножечко поближе к деньгам. Вот, use a custom position. И по Y, то есть это вверх-вниз. Пододвину как мне надо. В принципе, ничего за сложного нет. Я думаю, дефолты дефолтов я показал. Ничего сложного. В принципе, чтобы сохранить худ мы просто жмем Save ход Здесь пишем свое название. Допустим, у меня red hood. Здесь авторы, можете ничего не, не трогать или себя написать. Это описание. Можно также написать red hood. Но это не важно. Ну и название самого худа то есть файл с худом, Red hood тоже. В принципе, все мы сохранили. Ну и ход наш готов. Всем хай. Второй день записи съемок и монтажа. Решил дополнить гайд э, тем, как можно заменить доллар, худе и звезды. Э, думаю, ну, кто знает то знает, а кто то не знает. Так что поэтому решил дополнить. В общем нам надо зайти в тексте с нашим шрифтом. Ищем фонд один. Экспортируем его куда удобно нам. На рабочий стол. Вот он. Закидываем в фотошоп. Выбираем какой нибудь квадратик или просто заливку. Вот так вот делаем. И кидаем на свой нир. Так, можем зазумить. Ну и в общем я нашел на пинтер или как я там уже делал в общем вот такую штучку хочу поставить на звезды вот что-то из этого на доллар очевидно знаю, давайте вот этот доллар возьмем вот так вот его выделим волшебной палочкой вот так вот выделили ctrl j это закрыли тут можно будет рисовать <плодисменты> Хуевый конечно из меня художник, рисовщик, в общем, что-то такое вышел. Теперь я выделяю этой штучкой, вот так вот, наверное, сделаю. Выделю Ctrl-C и сюда Ctrl-V, повыше надо. И все его, в принципе, так вот растягиваем по нашему доллару дефолтному. Во, вот так вот, нормально вроде встал. Теперь по нему тыкаем два раза, наложение цвета. Ну и нам надо выбрать белый цвет. Далее выбираем свой с шрифтом самповским, годашным. И просто стираем доллар снизу. Ага, доллар мы сделали. Далее нам нужен. Далее нам нужны звезды, я забыл, они оказываются в другом фонте, фонте втором. А также их достаем и кидаем его в фотошоп. Все делаем также аналогично, вот квадратик. В принципе, ну вот наши звезды. Наша колючка, которую буду ставить на звезды. Выбирает вот зумочек, просто дабл кликом и жму окей. А волшебной палочкой вот так вот выделю, наверное. Ага, бля. Походу придется ее так вот выделять. А нет, зачем лосо? Давайте выделим пером. Перо получше будет выделять. Чем перо удобнее, это тем, что когда ты тыкаешь и куда-то тыкнул не туда, ты можешь спокойно откатить на Ctrl-Z. А у лосо, если ты... Случайно дабл кликни, что оно все выделится и хуй ты откатишь. Вот и плюс самого как бы пера. Перо имба, парни, и использовать его повседневной жизнью. Ну и да, нормально, в принципе, что я несу. Hold up, фитишная прямая, доходим. Вот, все, соединяем, покам по контуру, образовать выделенную область, тут наверное днрочку. Окей. И жмем Ctrl J. Вот этот нижний слой можно удалить. В принципе, вот наша вырезка. Я думаю, э, изображение коррекции и ебануть контрастности. Наверное, просто контрастности хватит, потому что чтобы был черный с белым, то если серый будет, то это не очень круто. Вот так вот берем ее, просто тянем на фон 2, перетаскиваем, ctrl И вот так вот уменьшаем сольтом. И в принципе подгоняем по размерам звездочки. У ну, кого-то вроде норм будет. Теперь вот так вот стираем звездочку нашу, дефолтную. Все, можно удалить фон, ну и сохраняем наши шрифты. а Теперь заходим в контроллер, и добавляем наши шрифты, сжатие 23, а главное без мипмапов, тут не нужны мипмапы, это текстуры которые не двигаются и типа мипмапы не нужны, все правильно, все верно, все сохранили, ну и давайте закинем сборку и посмотрим. Что у нас вышло? да. Вот я зашел. Доллар поменялся. Блин у звезд нету. Так что давайте посмотрим их просто вот так вот. Ху, эти прикольно. Но можно еще чуть-чуть в ширину подубавить и нормально будет. Я еще хочу доллар немножечко побольше сделать. Э, в плане вверх. Так вот просто с альтом. И за верхней грани потянуть чуть-чуть. В принципе мне кажется будет нормально. А тут просто вот так вот shift alt. И вот так вот за грани немножечко тянем. И все, в принципе, также сохраним. Так, ну доллар уже получше, пошире. Так, а звезды? Ну вот и звезды нормально теперь выглядит В принципе, вот такой вот ходикс у нас получился. А, можно еще звезды немножечко подкрасить, чтобы был белый. И они были своего оригинального цвета. В принципе, и нормально. Ну и все, наверное. На этом все. Всем пока. С вами был Дэнни. Дэнни Мосс. Ставьте лайки за гайд. Я очень старался. Я очень долго монтировал, снимал. Все. Бай-бай.